Здравствуйте, зрители канала Заметки Нумизмата! Мы продолжаем задавать вам вопросы, объявляем новый конкурс, надеемся быстро получить ответ. Напоминаю вам, что по результатам первого конкурса многие были не очень внимательны и большинство попытались найти ответ, просто открыв справочник. Ради такого вопросы, естественно, не задаются. Но в любом вопросе отчасти содержится подсказка на ответ. Будьте внимательны, слушайте мой вопрос, я думаю, вы быстро ответите. Ну, может быть, какой-то справочник вам надо будет открыть, то просто чтобы проверить себя. На всякий случай, на этот раз вопрос будет легким, такая дополнительная вам разминка, и на ответы мы даем всего три дня с момента выхода данного ролика. Итак, наш сегодняшний приз. Монета 5 рублей 1988 года, посвященная памятнику в честь тысячелетия России, Руси, в Новгороде Великом, хорошая монета в исполнении пруф, в оригинальной запечатке, без повреждений. Я думаю, что вполне может послужить кому-то элементом коллекции, ну или предметом для обмена, если такая монета у человека есть или он не собирает монеты такого типа. Приз получит первый ответивший на вопрос, подчеркиваю, вопрос в этот раз несложный. Ну, а предыстория такая. В 1881 году трагически погиб император Александр II в результате покушения, и на престол зашел сын его Александр Александрович III, император уважаемый. В российской истории считающийся императором-миротворцем, императором, в императором, правлении которого России не вела серьезных войн, активно развивалась, были заложены основы многих реформ, проводимых в дальнейшем уже при Николае II, да и начал он свое правление, точнее коронование, буквально с реформы появилась после 90-летнего перерыва монета, рубль на коронацию Александра III 1800. 1883 -го года с портретом нового императора. Таким образом была прервана дол долгая традиция отказа от портретных монет, ну а с 1886 -го года уже была проведена полноценная реформа, заменены монеты, приведены золотые монеты к стандарту монет Латинского союза, то есть выпускались после 1886 года золотые монеты в 900-й пробе, соответствующей золотым монетам Латинского союза, и полуимпериал, 5-рублевая монета, имела вес 6,45 грамм, что соответствует 20 ну, скажем, франкам французским страны, входившей в Латинский Союз и ставшей законодательницей этого стандарта, стандарта золотых монет Латинского Союза. Итак, вопрос, а в каком году, с какой даты после коронования Александра III в Российской империи было начеканено наибольшее, количество номиналов, золотых монет. Жду вашего ответа. У вас три дня на правильные ответы. И с радостью поздравим победителя. Удачи вам!